Добрый день, Андрей Андреевич. Что обозначает горловой кашель на эзотерическом плане? Буду рада услышать ваше мнение. Кашель, когда человек через горло кашляет, это, конечно же, может быть заболевание щитовидной железы, а также аутоиммунного тиреодита или там любого другого заболевания эндокринологического, связанного с щитовидной железой. И второй вариант, это может быть там, пробки, ангина.